Еще раз добрый вечер, с вами по-прежнему Студия 7. А у меня новость из области, ну, скорее сельского хозяйства, наверное. Вообще самые креативные такие классные прикольные новости приходят из сельского хозяйства, ну, как правило. Так вот, вот. в Чуйской области мужчина в огороде откопал гранату. Угу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона. То есть гранату? Mm -hmm. Гранату. Mm -hmm. Что, молодец. Может, у него вот там, где он проживал, там какой-нибудь засадной пол был. Засаде, Очень засадной да? тогда. Очень, Очень в засаде. Долго. Ну хорошо, тогда вот еще одно. 13 июня, примерно в 10 часов, 27-летний житель села Каптал-Арык добровольно выдал сотрудника милиции Панфиловского РОВД гранату F1. Молодец, что, красавчик. Да. Правильно, вначале зарплату поднял. Так. Теща уехал домой. Граната не нужна. А не нужна. Можно сдавать. Гранату F1, которую он нашел, Неподалек от дома. Ну, тем более честный человек. Да. Может, у соседа жена уехала. О, теща уехала. Продолжаю. В Баткенской области найден РПГ 7. А вот этот РПГ, вопрос номер один, тоже совпадение. кстати, вопрос номер два. Что такое РПГ? РПГ это ручной противотанковый гранатомет. Ну а если серьезно? Это что, шутил, что ли? Разумеется. Мне такое складывается ощущение, что у нас какая-то тайная армия. Ее не видно, не слышно, но она существует. Ну, ты сейчас прям наша армия описал. Да? Да. Не, ну а с другой стороны, хорошо, ведь наша армия все-таки хоть как-то вооружаться будет. Таким образом, может быть. Да, это ладно, еще простые люди сдают же. Mm -hmm. А так бывает, байкеша один приносит с калашом, заходит в роду, говорит, я пришел сдать. А ему в ответ говорит, ну байки, товарищ полковник, вы хотя бы нами разбили, что ли. Или, ли. или форму бы сняли, да? В таком случае. Да, ну а что же, мы переходим к самой нелепой части нашей передачи. Это то, о чем я думаю? Нет, это не прическа болота Тимки Мишева. Так, с прической. депутатов от Аджурта закидали судью и прокуроров бутылками и обувью. И в доказательство этого давайте посмотрим видео с зала суда. Что-то это мне напоминает, ребята. Да, этим людям было на самом деле все равно, что скажет судья. Сегодня у меня день рождения, но никто из вас не приглашен. Я только что посмотрел в интернете, только что Дордой забил об дышате. Суд принимает решение отпустить подсудимых. Но, как заявил сам Ташиев, если какие-то люди будут проявлять неуважение к законам, то эти люди должны быть наказаны. Хочу смеяться пять минут! Если какие-то отдельные лица, отдельные люди будут проявлять свое неуважение к суду или законам, естественно, они должны быть наказаны. Более того, 19 июня он заявил, что готов выплатить компенсацию за сломанные ворота горсуда. Ворота – это не проблема, он говорит. Если нас попросят, мы их восстановим. Ну, скоро в народе появится новое выражение. Чего ты смотришь на меня, как Ташиев на новые ворота? А вот еще более пугающая весть. Опять от ташива? Ну, я сказал пугающая. Разумеется, от ташива. Дай бог в будущем я стану президентом Кыргызстана. Я, конечно, не Ваенга и даже не Гёзачек, но мне кажется, я уже знаю, что будут загадывать на Новый год все граждане Кыргызстана. Давайте сплюнем. Главное, вслух не Нет, Главное, что Таши вслух произнес. Уже, да. Кстати, это хорошо. Следующая новость пришла нам из Старого Света. Из Европы? Я рад, говорю, что ты знаешь, что такое Старый Свет. Она вообще-то очень умная. Это только с виду. После во Франкфурте на Майне а там есть наше консульство, кстати угу. говоря. Азамат Алмакунов задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения угу. и нарушение правил дорожного движения. Информацию об этом распространила одно из самых популярных изданий Германии «Бильд». Как заявил сам Азамат, могли бы и не распространяться. Странные эти немцы какие-то. Вот у нас в стране немецкого посла сразу бы остановили. Нет. Кстати, Да. Не остановили бы. <смех> Кстати, вообще этот бильд, если хотите знать, самая желтая немецкая газета. Да? Да. Нет. Теперь я. <смех> да нет, все-таки я не доверял бы этим газетам. Тем более, сам Азамат уверяет, а я своему соотечественнику больше доверяю, ну, чем да, какой-то. Да, да, да. ага. Бильд. Правильно, да. Он уверяет, цитирую, информация газеты Бильд. О моем задержании в нетрезвом состоянии не соответствует действительности. Ага. В пятницу вечером я был на приеме, где выпил пол бокала вина. Так, тут чуть-чуть. Да, после этого я поехал домой, и по дороге меня остановили полицейские. Uh -huh. Uh -huh. За подозрив меня вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Но мы разобрались на месте, uh -huh. мы разобрались на месте, uh -huh. после чего полицейские меня отпустили, и я спокойно поехал домой. И он, может быть, даже так сказал? Вот так да? сказал. Я поехал домой. Я сам поехал домой. И вот тут-то он спалился, и немецкие полицейские договорились. Keine Strafverfolgung bei Diplomaten. Dabei sagen die Polizisten, der Herr Konsul hatte eine kräftige Fahne und meint nicht die kirgisische. Ein Glas Wein nur. Tja, vielleicht war es einfach ein etwas größeres Glas? Ausländische Diplomaten, die sich nicht um deutsche Verkehrsregeln scheren? Leider kein Einzelfall. Im mai 2012 verursacht der generalkonsul aus moldau auf der autobahn 661 bei frankfurt einen unfall und kommt trotz alkoholverdachts ohne blutprobe und ohne strafe davon ah, da. no, <lacht> И все равно я не верю в это. Вот немецкому телевидению не верю, а Азамату верю. Слышишь, показали какую-то разбитую машину, а может и не его вовсе. Ну, конечно. И вообще этот сюжет мог бы выглядеть совсем иначе. Теплая. очень чистое и несравнимое по своей красоте ни с чем озеро и сыкуль Изумительные горные пейзажи, девственная природа, чистый воздух, дружелюбный и радушный народ. Многолетние обычаи и традиции – все это Кыргызстан. Земля, по которой скучает каждый оказавшийся на чужбине кыргызстанец. От рядового дворника и до дипломата. Не всем удается справиться с жесточайшей ностальгией, и им приходится искать утешение в алкоголе. Я, во-первых, пьяный. Только так они могут не думать о том, что они далеко от родины. От теплого, очень чистого и несравнимого по своей красоте ни с чем озера и сыкуль От изумительно горных пейзажей девственной природы, чистого воздуха, дружелюбного и радушного народа от Кыргызстана. Ролик создан при поддержке фонда отвлечения внимания от бухих кыргызских дипломатов. Что джахши, то немцу гуд, Увидимся после рекламы.